Здарова, чувачки, с вами Страйки Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием The Joy of Creation Halloween Edition. Да, не обращайте внимания на мою прическу, просто великолепно. Хочу сразу сказать вам спасибо за поддержку у меня. На прошлом видеоролике за сколько там, две недели набралось 17 просмотров. В общем, для меня это достаточно много. Для меня это много. До хера. Ну и сегодня мы с вами продолжаем играть, собственно, в эту игру замечательную, где нас... Любит целовать э, в лицо рукой Спрингтрапа, да. Так, спасибо, иди нафиг а, Вот, там где моя вебка на нарисована Там где она существует Говорится о том, что нам нужно найти какой-то молоток Или что-то, молоток Короче, что-то подобное молотку И поломать вот эти вот прекрасные трубы Графика у нас, как всегда, говнище, ну а как иначе? Так, э -э хорошо, хорошо, а где, интересно, мне нужно... Побольше звук сделаем. Где мне, интересно, нужно искать этот молоточек? Потому что я не знаю, где его искать, я в прошлой серии везде побегал, везде меня побили. Я так и не нашел то, что мне было нужно. У меня лично сейчас проседает игра, хотя показывает 60 FPS. я не знаю, по какой-то такой причине. Уже несколько лет пытаюсь разобраться, в чем проблема, но так или иначе мне страшно. Немножко. Блять, Федор, ты меня напугал. Капец, ты а? Возможно, пойдешь на превьюшечку. Так. А, да, кстати, я сижу в рубашечке, потому что я недавно пришел Сошкилы, так сказать, да? И решил сразу записать для вас видеоролик, потому что я уже две недели прошел. Ну, что так долго? -то? Нужно уже выпускать видео. Да-да-да, здравствуй, замечательный мой друг. Так. Баняш? Нужно найти молоток или не знаю там лом Киркуш что-то чем можно разбить все это так подарочки но ну подарочки мне нафиг не нужны фоксиан охереть у тебя башка здоровая <с> <с> <с> нереально а что такая здоровенная башка ладно хорошо мне нужно куда-то пойти а куда Блядь, Фу. зачем блядь? Он же ушел только что. Напролом, напролом беги. Замечательная встреча, я его вижу. Он сзади меня. Ой, впереди меня. Он бежит за... он бежит на меня, он готов дать мне пиздюлей. А я не готов их получать, я не хочу. Почему ты достал меня? Итак, дубль 2. В поисках молотка, да? Так можно сразу видеоролик и назвать. Мне интересно, откуда, откуда появляется спрингтруп. Где он начинает охоту на меня. А где где именно? Вот. вот это меня интересует. А еще меня интересует, где этот молоток сраный находится. Что он мне нужен? Он мне нужен. Возможно, он... Э, а как телефон достать? О, найф. Так, все, все, ребята, я нашел эту трубу. Ой, господи, что ж со мной вечно не так? Я нашел молоточек. И сейчас мне остается только разломать. Так я сломал уже три, мне осталось только еще три. Мое составление предложений просто замечательное. Бля, он вот сейчас реально стрёмный. Не хочется проиграть на таком моменте. Вопрос только в том, где находится. Еще вещи. Так, он где-то он ржет. Так, это мне не нужно. Тоже... Нет. Сука, еще и смеется. падла а сраный заяц так здесь я уже поломал Здесь я кругами не выходил. ну ладно в том что я его слышу но я просто не понимаю в, какой, в каком именно он месте потому что я его слышно <реклама> <реклама> <реклама> бля сука ты сраны ой вот это сейчас встречу я пересрал пожалуйста бить. Чего ТЫ НАШЕЛ МЕНЯ, СРАНЫЙ ЗАЯЦ, БЛЯДЬ?! Мне страшно, поэтому я матерюсь как ненормальный. О, У меня ж это, рука вспотела, и вместе с ней мышка. Мышка вспотела... Сука. Четыре. Почему? А какого хрена он там стоял, я не понял. Он вообще что ли читер сраный? Вот это ты, конечно, говноец, Спрингтруп. Я тебя такого не ожидал. Вы это видели, да? А, вон он, я понял, он стартует отсюда. Так, ну я хотя бы знаю, где находятся, в принципе, все эти трубки. Главное, чтобы он резко не передумал, и не пошел на... А, дубль там сто какой-то, я не знаю, возможно. Так, давайте еще раз пойдем и попробуем взять молоток. Может мне как-нибудь повезет, и я смогу. Наркнулся на спринг да. Так. <свист> Не, я я добьюсь своего. Идет он нафиг, я добьюсь. Так, как переключить камеры? Ага. Вот. Какого хера ты здесь забыл-то? Вроде как ты собирался в другую сторону бежать, нет? Там как-то есть это повкуснее человек, и я тут не единственный кусок плоти, если что. Ну да, молотка здесь нет. А где он еще может появляться? Так, ну я хотя бы знаю, что именно мне нужно найти. Здесь, видимо, два варианта спавна этого молотка. Либо офис, либо не офис. Логично. Но где именно, я вообще не понимаю. Нет молотка, посмотри, падла. Не заспавнился. Неужели опять стану обедом спрингтрупо? Или он в офисе постоянно спавнится? И я просто не замечаю. <coughs> да. О, подожди. О! А как так получается? У меня телефон подключен к этому старому древнему телевизору. Как так? Что за технологии? Это какие-то офигенные навыки программирования? Хорошо. Ладно, пусть спрингтруп меня съест еще раз, потому что мне нужно найти молоток, а молоток желательно иметь. Нет, пошел спрингтруп э -э нахуй, короче, иди. Так, сейчас моя задача быстренько все сломать. Опа. Так, хорошо, ты идешь, получается, в противоположную сторону, то есть я спасем, да? Ломаем быстренько здесь. Что ж, тупик? Не честно. Спринг труп В прямом смысле труп. Я готов. Видимо, паду. спринг Спрингтруп. Сладенький мой, где ты находишься? Давай, иди сюда, пока тебе рожу не разъебал. Хотя, может... Нет, Спрингтраф, не иди ко мне, я передумал. Сука, ты знаешь, что такое шифтовать, блять? Придурок все таки Это как понимать, блядь? Ты чё, охуел, что ли, меня входить, блядь? Вообще охуевший. Спрингтруп, ты мудар. Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик получился. Я так и не смог пройти спрингтрупа, к сожалению. Я почти это сделал, но эта падла просто напрямик вечно бежит на меня. Куда бы и ни шел, он везде меня находит. Это, конечно, немного печально. Ну что ж, с вами был Страйкич. Если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк. Ну или дизлайк, если не понравилось. Также можете подписаться на мой канал. Это мне будет приятно. И это будет давать больше мотивации для того, чтобы продолжать снимать видеоролики. Ну что ж, всем удачи и всем пока.